Такие швы у вас могут получиться по итогу. Не знаю, видно на камеру или нет, но легкие легкие оттенок коричневого присутствует. Они получились более темные, как я и хотела изначально. Ремонт мы делали год назад и сейчас швы побелели еще сильнее. Вот так они выглядят, непрокрашенными. Побелели они от воды, остается налет, ну и химия какая-то тоже попадает. Сейчас я вам покажу, как мы будем это исправлять. Нам понадобится грунтовка глубокого проникновение любой фирмы колер в моем случае это два цвета коричневый и черный я их буду смешивать у меня уже тут приготовлено, так как я уже пол покрасил я сейчас только немножко отолью грунтовки и добавлю туда колер коричневый и черный добавлю добавляйте по чуть-чуть чтобы было видно по капельке, по две. всего этого раствора понадобится совсем немного если у вас крупная плитка как у меня то понадобится совсем немного на самом деле а если мелкая то швов будет больше и жидкости нужно этой больше наливаем воду заранее красим швы красим мы швы абсолютно неаккуратно попадаем на плитку и не паримся потому что все это очень легко стирается я когда делала Видео это забыла под столом у меня был шов нанесла не все стерла стерла только спустя три дня и в общем-то стерлась просто очень легко поэтому даже не заморачиваемся ждем некоторое время лучше первый раз когда красите подождать недолго стереть посмотреть так. ну у нас в принципе неплохо получилось единственное вот здесь вот светловатый шов его можно второй раз пройтись прокрасить и получим уже то что надо еще такой совет. Попробуйте вначале покрасить швы где-нибудь на месте. Вот как, например, у меня под столом. Все швы я таким способом прокрасила. Еще хотела добавить Давно я хотела эти швы как-то покрасить, что-то с ними сделать, потому что они мне не нравились. Изначально, когда мы сделали ремонт, мы даже заморочились, купили две затирки, коричневую и графитовую, фирму Церезит. Смешали их, нанесли, но в итоге все равно швы были слишком светлые, я хотела более темнее. И тогда я стала искать способы, знаю, что добавляют герметик в швы, но это очень замороченный способ мне хотелось чего-то, конечно же, чтобы полегче, чтобы побыстрее Также пробовала наносить лак на швы Лак у меня остался от столешницы, которую делал муж в этой ванне Лак мы покупали для яхт, стойкий, хороший лак но это тоже очень сложный способ, замороченный Потому что красить нужно очень аккуратно, не попадать на плитку И я хотела все-таки найти еще более легкий способ Такой прям, чтобы вот собственно говоря, вот как у меня и получилось Все эти швы я их сделала где-то за 2-2,5 часа Спасибо, что посмотрели до конца видео Пишите ваши комментарии, может быть какие-то советы Можно это все обсудить ниже под видео